Всем привет, с вами снова я, Мутбай, и сегодня вы хотите понять, наверное, что мы здесь делаем, это блок. Так вот, э, насколько вы помните, по прошлой серии мне надо там сделать много штук, а я не успеваю это сделать, и чтобы, э, поскольку я очень заботливый, не оставить вас без видео, я решил сделать экспериментальное видео на обзор взорпостройщиков в механики Найс. Nice. Ну да, в скребно-механике можно сделать что-нибудь. Вот, например, есть кубик. И с этим кубиком ты ничего не поделаешь. А, ну, кубик есть и все. Он строится странно. Только что шестерку стал сверху. Но теперь ставит <coughs> единичку. Ну ладно. Не суть главное не что, что мы начинаем, в принципе. Наш первый постройщик это бмв 8 v 2 Вот, давайте с верстачком Верстачок, ага. так ну похоже на боевое вот надеюсь не знаю вот сами решайте вот картинка есть все больше вам не надо вот сзади то же самое угу. выхлопная, выхлопная клуба такой крестица и 49 вот это мощная просто едем Переворачиваемся, но мы же... на боевой, нам этого не страшно. Блин, и мы ничего не боимся. Не. но этого мы, конечно, побоялись. Но, кстати, посмотрим. По... Каждый двигатель отличается каждого. Один двигатель, наверное, конец умно, но это, наверное, не знаю, зачем взял, но ладно вот такого у нас делают сейчас на скорости за опа а я направил надо опа Застрял. Смотри. опа ну этого нам будет да, вполне достаточно очищаем наш мир и переходим к следующей построечке следующая постройка это тоже машина называется она раптор ну мощная такая машинка с кнопочками которые а скорее всего подключены к машине самой да вот так наша машинка куплен первая кнопка двери двери, двери. И, да. и две и именно все три двери ну, ну логично третья кнопка у нас чай. фары четвертая еще больше фар и пятая ну это мы поедем с фарми хотя набор мы поедем без фар кому фары нужны Ф, Э, э куда я забыл, что я еду? Я первого лица, просто... громко. Очень... Вот, много вещей тут на этой карте, в кавычках, в этой части, а так нормально. Хотя мы сюда пришли карту обследовать, а постройки, Да, мы переходим к следующей постройке. Следующая постройка это танк Мардер 1А1. Ну, так Мартер, да мартер ну э, что можно сказать майнить пушечка не знаю такое чувство что это не 80 фпс как мне 90 как написано на Бантикане, а чуть поменьше но не знаю не знаю это типа а, ну я понял автоматическая штука да да да, да. это закрыли стрелять хочу стрелять хочу стрелять а стрелять тут нельзя обидно А может быть можно я просто не доносила Не знаю. Если это все, что может это танк, то это довольно грустно оказывается, тут два места и она отвечает за башню второе место. Ну я двигаю влево или влево? Вперед двигаю назад нужно. Вот это да. Ах, круто. Ах, как круто. Просто вниз во все стороны. Так, выравниваем. Один не давайте стреляем влево. Вот в этот камень. чуть по вот так. И чуть повыше. Повыше. По выше. Вот. Да. Первая кнопка. Папа. И... Все. У меня сломалась. Чуть-чуть вторая кнопка. тело перезарядки. Какие-то странные звуки и после человека начинают стрелять. А третья кнопка. А, открыть. У -у -у. А я через люк заходил. Посмотрим, что тут у нас. Так, у нас пассажирские места. Вот. пассажир пассажир в танке. еще на очереди у нас танк дестрой и кошкин 19 fps а, а что произошло почему я был 19 fps сейчас 150 а. управление танка у божества зашел в танк опять fps просила а. Ок. ок он не будет стрелять алло нет он не стреляет а отстал танк мне он не понравился из не него... Ла... Га... самого на себе поставлю опа на вот это читус но ну, следующий постройчик у нас сразу пока есть про геймер компьютер, детализированный, моя. Чего? Тупо. Это был бред. Ну а дальше Свайстер, Сай, Сайслинг, Гринбу есть просто такой сайтский круг был, но я взял фастер и обычный, и сейчас на данный момент использую фастер. Так опа, В чем смысл? М -м -м -м. Вообще не понимаю. Может типа это штука меняющий цвет так понимаю. и нам ну, не с ней просто надо разобраться а так наверное нормально да, да вот так все и есть а, а дальше у нас так называемый большой при большой вертолет так вот я сел и вот он сам есть нажимаю кнопочку один Нажимаю кнопочку 5, нажимаю кнопочку 4, нажимаю кнопочку 6, закрываю. Нажимаю кнопочку 6, нажимаю кнопочку еще какую-то. Все. Так, а как? А как? А как? Опа! О! Вроде. С кнопки сейчас жму. Который-ка можно. -мо! Э! Куда? Нет! Мы летим! Ну, летели мы недолго. И у нас тут мига ну, Чувак, он держат, что тут первый сделанный мире ган Я нажала на кнопку, ничего не случилось. Нажал еще на кнопку. Тоже ничего не случилось. Кнопка вроде чего-то подключены, Мини-то есть. Все есть. У меня все две кнопки. Опа! Стой. Ай, Опа. Их надо Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, а, че! Не, не, а не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, никогда не забудете шутка потому что нам нужно идтишка а ее все мне легко забыть а еще я пропустил да скажите что да. да вот она я беру большую эксплуати штуку открываю свет вот и славно. Пам. Пам. Пам. Пам. -мо. Как тебе такое? Какая чаще. Нет. М -м -м! Ну, это было, по крайней мере, красиво но Новый пришли к чему-то мощному. Это фирайли и ф чего это бит ик ик ик это ик ик сейчас не понял, что это звучит звучит какие-то странные так, ну мы сейчас а, как нам перевернуться? о, все, кстати, звуки брать не... а вот это да опа, давай перевернись назад назад назад два вот, запоминаем. так назад разворачиваемся мы а, фак. а! Нет, черт, черт, черт, черт. ну нам ребята и так следует покататься так на вырвись Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. ты машину? Прощай. Мало. Пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам. Тут, Так-то лучше. Вот еще одна штука, может быть даже одна из последних, кто знает. Танцующий робот. Чего он говорит? Чего? Ч ли я? Ч ли ты я, э, слышь? Прощай, братан. Как тебя, а? Возьму хай, хай. Опа. Ч как? Ч как, а? Ч э? -э. И вот наша последняя работа на сегодня это экскобату. Да. Так, что это? Угу. А это что? Угу. А это что? Угу. А это что? Угу. А это что? Угу. А это что? Угу. А это что? Угу. А это что? Угу. А это что? А это что? А А это что? А это Мне не нравится то, что они не в порядке. А. Не по... Чего? 8, 9, 9, 9, 0, 0, 0. Так, ну убрал, с поднял. Ну да. Ну все, ребят, мы поехали. Очень быстрый, надежный и мощный экскаватор. Конч... И ну, я, может, из горячных вокруг все. У меня может подушу картона. Ну ч, ребят, ну ладно ребят, на этом посмотрим как ну ребят с моим ковшом мы прощаемся с вами, да ковш, да ковш что там, чё, ковш ты что творишь ковш? с ума сходит в смысле что происходит сейчас с ним разберусь ребята экзава друзья у меня в заложники если мы, он сказал что если мы не, не берем на это видео три лайка, то он возьмет и взорвет меня мне в заложники мне... Не, а, а, я застрял опять, У меня послал, я сейчас заруюсь, если на следующем видео не будет 3 лайка, я умру, нет, куда ты меня ведешь, бешеный, отстань от меня.